Оп, всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Могевара И добро пожаловать в новый видеоролик по Brawl Stars Наконец-таки я смог для вас записать его, потому что я уезжал на некоторое время в больницу И там я не мог вообще ничего сделать А сегодня я буду покупать себе Brawl Пасты, ты увидишь как я выполняю квестики И покажу что изменилось в принципе в игре и что в принципе у меня в планах Если хочешь, кстати говоря, испытания к лунному новому году я пройду с рандомами Обязательно ставь лайкосик и подписывайся на канал. Я стремлюсь к тысяче подписчикам, Очень сильно хочется этой цели добиться. И, конечно же, не без тебя. И сейчас мы будем выполнять вот эти квестики. Я сейчас некоторые выполнил. И нам нужно один раз сыграть в режиме э, захват кристаллов. И сейчас я объясню, что вообще произошло в игре, в принципе. Значит, пока меня не было, я записал один видос, последний свой, по дуэлям. И, значит, после этого видоса, после этой дуэли, последней карты, дуэли вообще убрали из игры. Все были немножечко в шоке, потому что все таки блин, вы же добавили, там, разработчики добавили же на, на основу, ну, режим этот на как бы на основной, и просто убираете, что вы делаете, типа, что за прикола. И, как оказывается, что разработчики немножечко по-другому интерпретировали выход этих дуэлей, как бы... В эту игру Они сказали, что возможно его вообще введут Возможно Что вообще возможно его ведут э, в, в, в основной режим Сколько много я рассказал возможно э, И значит И да, так реально случилось Это всего лишь таки э, было Предположение На счет этих дуэлей Что его возможно ведут. Это прям реально было для всех разочарованием Страшно было, конечно, все это потерять. Но, естественно, в игре ничего не стоит, какие-то режимы добавляются. Вот там баскетбол добавляли, какие-то подарочки, какие-то вот э, по захвату, что-то. Все добавляется, как бы все идет. Но у дуэли самый крутой режим. Его как бы и убрали. Но, в принципе, не без, не без него живем. Скоро его ведут, надеюсь, и будем записывать видосики по нем. Чё-то мы проиграли здесь захват кристаллов. Я особо даже и на экран не смотрю, потому что команда противников куда сильнее, чем моя. Так, и здесь давайте еще выполним задание с Дэрилом и нокаут нокаутом. Чё, кстати говоря, у тебя там как дела? Что нового? Я нам неделю не записывал видосов. Наверное, что-то есть интересное рассказать. Здесь, кстати, нам надо просто урона нанести и выиграть один раз для того, чтобы забрать спрейчик. Вот, а потом мы будем покупать Brawl Stars. Ой, Brawl пас уже. Brawl Stars. Ну, мы не скупим его, конечно, у нас денег не хватит. Так, первую каточку выиграли, первый раунд. Это замечательно. Я против Деррилла вообще спокойно могу отыгрывать. Эдгара. На Деррилле. Ну и все, как бы заканчивается у нас каточка потихонечку. Собираем базика и идем до последним. Какие-то тут агрессивные минера, мои союзники были. И значит, да, мы собираем эту иконку или спрычек-спрычек. Какой-то с 8 битом. Открыто найс. Nice. И давайте приступать к анбоксингу нашего паса Наконец-то я, я смог его купить, из-за этого я получу скинчик тут минди саму. Это круто. Так, забираем гемы. Самое необходимое, что нужно было. Я дошел до этого уровня еще в больнице, но снять вам так и ну, только сейчас зашло и значит покупаем, подтвердить покупку 69 гемов. Я редко покупаю бралпас, ну один из двух, ну там через раз получается. Ну и бралпас разблокирован, наконец-таки. Е бой сейчас будем все абсолютно собирать все награды. Соберем сначала Мэнди. вот. Новый боец, арматический. И сегодня прокачаем. Попробуем на одиннадцатую силу сразу. Ну, так как... Ну, посмотрим, короче. И скинчик на нет. Вообще, этот самый скинчик самый прикольный. Мне, наверное, это единственный скин на нити И самый крутой. Он будет меняться там вообще. После каждой смерти ее там... Цвет ее... Желе. желе. Мне очень нравится этот скин. И здесь мы собираем, значит, монетки и... Монетки и очки силы. Потому что нам кредиты эти не нужны. Для славы этой бесполезной... Они нам... Мне слава честно говоря, не надо. Напиши в комментариях тебе, как слава вообще, какая у тебя слава, там, первая или вторая, или третья. У меня сейчас пока что только первая слава, я вообще, типа, на этим не заморачиваюсь. код уже там луна и тому подобное, но, честно говоря... Ну, понятно, у кого будет ä, последняя слава, тот, у того, кто донатит эту игру и тому подобное. Но это и так будет понятно. А слушай что только у донатеров будут такие привилегии. Так, значит, мы прокачиваем Бастера до 11 силы, прокачиваем Грея до 11 силы, остается только Мэнди прокачать его до 11 силы. Надеюсь, сегодня мы это сделаем, соберем очки, силы. Значит, кредиты я что не договорил-то? Кредиты я оставлю на следующих бравлеров, там каких выйдет эпические, мифические новые там. И буду открывать благодаря вот этим запасикам быстренько их. Так, ну все, в принципе, я все получил. Но что-то у меня голды мало. Давайте прокачаем до максимума. Так, у нас седьмая сила получается. Монеток 600 вообще. Давайте закупимся в... за монеты клубов в клубной лиги Так, ага. И мы можем еще, кстати говоря, прокачать ее... До 9 силы. До одиннадцатой не получится, у меня не хватит а, всех наград в бралпасе да и монет. Поэтому, ну, немножечко по времени. Не особо-то и сильно горит, как бы единственная сила это. Вот и такой вот получается у меня видосик. Прокачалось столько бравлеров, купил бралпас Если тебе понравилось, обязательно зацени лайкосиком. И подпишись на канал. Всем удачи и всем пока-пока!